приехали в салон альтера купать машину купили остались довольны всем рекомендуем хороший салон хорошие менеджеры отзывчивые дарили кучу подарков неожиданных вот так что ребят рекомендую всем Все. салон хороший